Здравствуй мир, здравствуй мир, а, это я, это тесты вот тех лыж, которые были у вас в титрах, потому что для меня они черные, вот, и просто номер 103 у них, но мне в принципе не важно, я знаю, что это категория ГС, хотя и это тоже мне не важно, мне важно просто ехать, вот такие вот условия у нас сегодня, не очень, наверное, для гиганта, но что поделать, такие условия всем нам встречаются весной, ну, лично я попадаю в них регулярно, вот, и... Не расстра... Уже перестал расстраиваться И думать о том, хорошо это или плохо Просто надо ехать и все значит Конкретно возвращаясь к лыжам, которые я ехал Мне они даже в этих условиях Показались да, вполне даже приличными У них есть э, свой стиль У них есть свой радиус Есть своя скорость, в котором они дуют Как вот вообще дуду Как по рельсам они идут хорошо достаточно В общем-то лыжи, которые хочется разгонять И в принципе они хорошо работают На скорости и ее держат вот. В малом повороте они не работают именно в плане динамики какой-то, но в принципе все достаточно комфортно и ровно происходит, то есть там, где мне надо было как-то подзажать скорость, это удавалось и получалось достаточно хорошо, потому что торсионка у них не пережестчена и лыжи не перехватываются за склон, не додирают его и не бьют в ноги, в общем-то это приятно. И у них нет связи с этих каких-то артефактов, они не, раз, не разбегаются, не распараллеливаются То есть можно работать двумя лыжами одновременно, даже в очень коротком повороте И даже в очень вот таком разбитом кривом склоне В общем-то не проблема, катание на них не принесло мне какой-то неудобство и какого-то дискомфорта Мне было все хорошо с ними и нормально Вот, мне, наверное, вот мне нравится такая вот тема, что они как бы так стремятся к своему повороту То есть то, что они работают только в одной динамике в одной только, только в длинной повороте, только в гиганте. Вот это мне, наверное, не нравится, потому что есть гигантские лыжи. Они мне сегодня уже попадались, которые позволяют хорошо динамично кататься и в коротких, резовых поворотах, зажиматься, Получается хороший такой экшен-катания вот, с комфортом и с энергетикой. У них этого нет, они немножко притупленные, но, в принципе, ну, как бы, зато они понятны, зато нестабильные, они, они предсказуемые, можно доверять. Они хотя бы в каком-то режиме идут хорошо и работают. Вот, поэтому а, людям, которые э, хотят какой-то скорости которые, Ну, я, на самом деле, я не знаю, кому рекомендовать, честно говоря, не, не знаю Не понимаю, э, могу сказать так, что их э, перед покупкой надо тестировать Вот, если действительно их ритм это ваш ритм, э, то, наверное, можно их покупать Вот, если нет, не срастется, то не срастется, потому что Ну, потому что, потому что Потому что параллельные какие-то близлежащие режимы катания, у них не фан не айс, они у них такие номинальные хорошие, средние, но номинальные в итоге получаем, что лыжа, в общем-то, просто средняя просто средняя хорошая стабильная, надежная, нормальная лыжа средняя, со своим стилем, но не более того все, вот, вот и все, никакого такого у ней искры Божий нет вот, а, больше ничего про нее не скажу вот, поставил ей достаточно плохие оценки немножко выше среднего, но это статистика вот, а мы все-таки катаемся для настроения, для эмоций вас призываю призываю меньше читать меньше изучать характеристики больше кататься и экспериментировать с лыжами на склоне а не в интернетах на диване запьем, да больше катайтесь все давайте пойду за следующими вы встретите вы катайтесь встретимся на склоне пока